Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта». Я ведущий Роман Полинсков, как обычно в это время на телеканале «Универ ТВ». Как обычно, годная подборка новостей из мира и мирового спорта. Прямо сейчас для тебя смотри внимательно. Пока Казань-Арена принимает у себя матчи чемпионата мира по футболу, Инженерный институт Казанского федерального университета устроил свой футбол, где участниками являлись вовсе непривычные для зрительских глаз объекты. Тренировочный матч по робофутболу. Именно такой афиши организаторы развлекали зрителей. Юлия Маркушина подробнее с места событий. Век высоких технологий, лучшую сферы IT и инженерии нацелены на создание роботов, которые могли бы функционировать как люди, причем во всех сферах жизни. Спорт тоже не стал исключением. Тренировочный матч по робофутболу прошел 15 июня в стенах Инженерного института. На импровизированном футбольном поле встретились команды Высшей школы информационных технологий, информационных систем и Инженерного института. Каждая из команд представила трех своих роботов, которые имели значительное отличие. Роботы из Итиса были полностью собраны в Корее и из России они имеют только алгоритм, программное обеспечение, которое разработано в стенах КФУ. Роботы инженерного института были созданы студентами с самого нуля, начиная от аппаратного комплекса и заканчивая программным обеспечением. Главная задумка робототехников всего мира состоит в создании такой команды, которая обыграла бы профессиональных футболистов. Но пока технологии не продвинулись так далеко, роботы Казанского федерального университета умеют лишь двигаться и реагировать на цвет и форму. Сам матч отдаленно был похож на тренировку сборной России по футболу. Время шло, а голов все не было. Некоторые роботы стояли в бездействии, ожидая своего звездного часа. После двух таймов по 10 минут ни одна из команд так и не смогла забить гол. Поэтому исход встречи решался в серии после матчевых пенальти, где сильнее оказались роботы высшей школы ТИС, забившие два безответных мяча. Инженерный институт не отчаивается и уже ставит перед собой глобальные цели. Будем надеяться, что через несколько лет робототехникам России все же удастся создать роботов профессионально играющие футбол, которых так не хватает в нашем отечественном спорте. От мира компьютерных технологий далеко не уходим. Далее в программе киберспортивный фестиваль Татнефти Арена. Виктория Степина побывала на данном мероприятии, готова рассказать, кто и во что там играл. 18 и 19 июня в сценах Татнефть-арена прошел крупный фестиваль киберспорта при поддержке Федерации киберспорта России. Геймеры могли помериться с в таких дисциплинах, как CSGO 1.1 и Dota 2 1.1 Solo Любой желающий мог попробовать свои силы в данном турнире. Для этого необходимо было лишь пройти регистрацию, причем участие было совершенно бесплатно. Но при этом призовой фонд турнира составил 200 тысяч рублей. Замечательная дружеская атмосфера царила и на сцене, и в зрительном зале. Комментаторы и аналитики подбадривали участников и не давали скучать зрителям в перерывах между играми. Участие в турнире принимали даже совсем юные киберспортсмены. Самому младшему участнику всего 13 лет. Рядом с импровизированным рингом была организована зона, где болельщики или просто поклонники компьютерных игр могли посоревноваться между собой вне сетки турнира. Конечно, мероприятие не ограничилось исключительно киберспортивным турниром. В здании Датнефть Арены проходила гиг-ярмарка, где Посетители могли попробовать себя в зонах виртуальной реальности, сделать памятные снимки в фотозонах со стилистикой CSGO и Dota 2, посетить фудкорты и принять участие в различных конкурсах. Виктория Степина, Арсений Каримов. Неделя спорта. Мы продолжаем программу Неделя спорта. И сейчас у меня в студии мой коллега Александр Фирсов, у которого так заметно подгорает после матча Англия-Тунис. Друзья, мы сейчас будем обсуждать чемпионат мира по футболу. Саша, тебе большой привет, большое спасибо, что нашел время прийти. Привет, Роман. Ты как болельщик сборной Англии, давай подведем итог для начала матча Англия-Туниса, а затем и первого тура чемпионата мира по футболу. А, так сказать, двигаемся по горячим следам. На самом деле, если коротко говорить, то англичане взяли в пример себе, может быть, сборную Бразилии, забив один гол, они расслабились. Ну и дальше, дальше пенальти, которые не, не только было сборную быть. Бразилии, сборную Аргентины еще взяли себе за пример. Ну, нет, с там все-таки была немножко другая ситуация, а здесь прям чисто-чисто копировка этого стиля, когда ты начинаешь сушить игру после первого гола, чувствуя себя явным фаворитом, реально за первые просто, ну, 13-15 минут матча англичане накружили в штрафной тунис такие заварушки, что это просто... Прям смотришь, иди, удаешься. Как говорится, что есть люди с такой техникой, с такой скоростью, которые могут просто спокойно проходить защитников. Ну, как на тренировке. Как я изначально говорил перед этим матчем, это выглядело как открытая тренировка сборной Англии. Только вместо манекенов был Тунис. А потом первая атака, первый удар Туниса поворотом, штрафной, пенальти, гол. Что? Как? Как это работает? Посмотрите статистику. У Туниса за время матча три удара по воротам. Что? И... Процент реализации, соответственно, из-за этого пенальти просто колоссальный, угу. но, блин, не знаю. Хорошо, вопрос по всем матчам первого тура, группового этапа. Не берем те матчи, которые сегодня играются, потому что, друзья, мы пишем намного раньше, чем сами эти матчи происходят. Какой, этот, какой матч тебе больше всего понравился? Наверное, который больше всего запомнился, может быть, это все-таки матч открытия. Тут спорить бесполезно, бессмысленно. 5-0. Я с тобой поспорю на самом деле, потому что матч открытия понятно, самые слабые команды играют между собой, понятно то, что хозяйка здесь победит. Я бы выделил лучший матч Аргентина-Исландия. Аргентина-Исландия. Где невозмутимые исландцы такую борьбу не аргентинцам навязали. Потому что, я думаю, у Исландии есть все шансы выйти. С другой стороны, я не знаю, можно ли считать Исландию андердогом этого чемпионата, потому что у них вроде бы и звезд особо в составе нет, но, опять-таки, реально, они играли на технике, они играли, причем, максимально дисциплинированно, и играли красиво, да, интересно. Но давай не будем заниматься все-таки про самый результативный матч, который у нас отметился шестью голами, который закончился 3-3, и благодаря которому, собственно говоря, теперь лидируют самые топовые сборные во всех группах. Так что, блин, на самом деле интересно смотреть за всем и не поспоришь, что этот чемпионат, он преподносит сюрпризы просто, ну, с каждым матчем все больше и больше. Возьмем, для примера, хотя бы мексиканцев, которые победили явных фаворитов. Немцев. Вот тут тоже. У меня очень большие вопросы к Германии. Что с вами, ребята? Вы забыли, как мячик, типа, вот он круглый, его надо пинать, в ворота загонять. Нет? не получается. Хорошо, так, Александр, сейчас предлагаю нам перейти с тобой к моделированию одного матча второго круга Чемпионата мира по футболу. А, друзья, сейчас вы видите небольшую нарезку того матча, который мы с тобой и смоделируем, и мы уже будем завершать программу. Можно сказать, FIFA прогноз сейчас в программе Неделя спорта. Стадион Фишт приветствует нас на матче второго тура между Германией и Швецией. Причем в Германии этот матч, можно сказать, решающий. Если они в этом матче проиграют, они не выходят из группы. Да и ничья не особо им как бы подойдет. Да. Поехали. Это, наверное, больно, Да. Чё, чё, это что? Германия с первых минут решила атаковать, да? Прошло как бы уже пять, пора бы. Угу. Ну и сейчас шведы на контратаке. Удар по воротам. В сторону ворот. Да. В сторону. А, а как угловой-то? Вот как-то так. Судья, мексиканец. В любой непонятной ситуации говоришь, что судья мексиканец. Пада, да да да нет нет-нет-нет-нет-нет-нет. Па-да-да-да, чё? Чувак, ты, можешь, в ярости начал грызть траву. Он вегетарианец. Что это? Ну, зачем это? Это, походу, желтая карточка. это фол в атаке, это... Да, нет, это не карточка. Ну, судья мексиканец. Значит, тяжело быть болельщиком Англии и играть в, немец... в немецкий футбол. Хочется именно в английский, когда вот yeah. с долгой-с долгой, долгой распособкой и... и получить вот такую вот клюху. Yeah. Вот тоже непонятно. Он Да, на 21 минуте кто забил. Я потому что шведов не знаю, и знать не хочу. О, Певанин, он все-таки тормался. Это единственный про кого-то знает, да? Не, я это знаю гранд чистый класс, Спартак. Вешаю штрафную площадь. Ух ты! Ух. С такого угла нет. Мяч уходит за пределы, а не в ворота. Не, ну это, знаешь, открывание в спину. Да, а что, забегание? будет голову раздевалку? Не, не будет голову раздевалку, счет 1-0. Давай посмотрим В первом статистику. тайме. — Ну что он тут один сделает? Азил? Он дождется, пока ему будут помогать. Вот на помощь он приходит. О, это был нормальный такой момент. Смотри, как твои активизировались на втором тайме. Ну что-то слишком долго они проходят к воротам. Ох, слишком слабо бьет для сборной Германии. Нет, знаешь, это чтобы не улетело выше. Томас Мюллер с мячом. Попытался навесить он штрафную, не получилось. Забить. Если все правильно сделать. Что-то ты слишком далеко от Зилы не Можно уже было расставаться с мячом. Что происходит? Что происходит? Датюшка. неужели сборная Германия в этом году не выйдет из группы? Из великой Швеции? группы? Да, по результатам этого прогноза сборная Германия из группы не выходит. После двух матчей у них в активе 0 очков, у сборной Швеции. А, у сборной Германии 0 очков, а у сборной Швеции 6 очков. Ну, я и, думаю, соответственно, что... сборная Швеции, скорее всего, выходит с первого места, если верит нашему прогнозу. Почему с первого? Я думаю, Мексика обыграет своих соперников из Южной Кореи с более высоким счетом, и они займут уже первое место, нежели сборная Швеции, которой я лично не желаю выхода из группы на этом чемпионате мира. Ну что ж, наш прогноз 1-0 в пользу сборной Швеции. Саша, тебе большое спасибо, что спасибо, пришел. Надеюсь, еще с нами будешь. Ну и на этом все. Вот такая у нас видилась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Болинсков. Вы смотрели программу неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока.